Всем привет, дорогие мои! Сегодня я с вами делюсь рецептом горячих рулетов из лаваша. Рецепт настолько вкусный, что разлетается за считанные минуты. Оставайтесь со мной, и в этом видео я расскажу, как я их делала. Для приготовления горячего лаваша я буду использовать маринованные огурчики, колбасу, сыр, лаваш армянский, одно яйцо и майонез. Итак, дорогие мои, сперва-наперво мне необходимо натереть колбасу, сыр и огурцы на терке. Я буду натирать на терке с крупными зубцами. Колбаска прекрасно натирается. Сейчас я все продукты натру на терке. Далее мы берем один лист лаваша и я его смазываю майонезом. Майонез можно положить, натереть одну дольку чеснока, это, конечно, по желанию, и просто его смазываю. Много майонеза ложить не надо, чтобы лаваш сильно не размок. И сверху я вот так вот распределяю колбаску. Затем выкладываю также огурчик. И обратите внимание, что я выкладываю немного вот не до конца лаваша, чтобы при заворачивании было удобно. Начинка потом не выпадала. Вот так посыпаем огурчиком уже. И последнее я посыпаю сыром тертым. Далее лаваш плотно сворачиваем в рулет. Далее противень, которым я буду запекать, я смазываю растительным маслом. Можно взять бумагу для выпечки, силиконовый коврик, что угодно. Переношу туда рулеты и буду смазывать их желтком. Ставлю рулетики в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25. Ориентируйтесь по своей духовке, по цвету корочки рулетиков. Результат я покажу вам позже. Рулетики мои готовы. Запекались они у меня по времени 25 минут. Я их сейчас достаю из духовки. Рулет еще очень-очень горячий. У меня просто нет формы, в которую можно было бы положить такого размера. И сейчас я просто на досочке покажу, какой он внутри. Сейчас разрежу. Пока прям горяченький. Аромат необыкновенный. Сыр поплавился. Вкуснота. Вот таким горячим релетом из лаваша, сыра и с маринованными огурчиками я сегодня с вами поделилась. А, знаете, вкус такой напоминает иногда в магазинах, в булочных продаются такие булочки, в которых есть тоже колбаска и маринованный огурчик. В общем, это очень вкусно. А, желаю, конечно же, вам всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальчики вверх. Ну, а я пошла тоже кушать. The north. That